всем привет дорогие друзья и вы находитесь на канале go play games и мы продолжаем нашу игру а, сколько сейчас времени ой ночь, да да да да чуть-чуть да. поспим вот это. <клёх> еще воют там твари всякие три часики чуть-чуть поспим прям чуть-чуть-чуть-чуть чуточку чуть -чуть. посмотрим что мы можем одеть <клёх> что мы что нам нужно снять в чем мы можем ходить так ну у нас ну, короче, все, все, все, что у нас было, он все, все надел. Все, что можно. Так, ну да. А, та, та. Та, та, та, та, та. Так, это мы открыть не можем. Это нам все, все везде на все нужно гвоздодер. Так. По идее, мы тут все уже обшарили. Ну-ка, открываем эту дверь. Где мы? Мы возле где-то машины. Ну, я надеюсь, что теперь. Мы можем открывать все двери. О! О, забираем, забираем, забираем. Все, идем дальше. У нас сегодня будет такая не очень длинная серия, потому что, что я слег... слегка подустала. Нужно себе все-таки давать иногда отдохнуть. А то и работа, и все эти записи, и все это так весело. А что, нельзя? Да вы прикалываетесь. Ха. А, вот еще тут какой-то проход. Ну-ка, давайте проходим здесь еще давайте посмотрим что у нас тут о что-то интересное ой варежки варежки это хорошо варежки это замечательно так это нам не нужно пока что а сюда мы пройти можем даже почему никуда нельзя то нам что тут все двери нужно открывать что ли опа окно Опачки. вот это уже интересненько мы куда-то проникли, через окно. А теперь надо найти медик медикаменты для начальника. Ага! Вон оно что. То есть мы все правильно сейчас... Посмотрите, а кабинет медсестры. Oh -oh -oh. Хе, прикольно. <laughs> а это что? Это просто книжка? Ну да, это, видимо, про... вот это нам надо. Это мы Сейчас, ну, чё... сейчас быстренько полутаем. Сейчас, сейчас... Так, это мы тоже забираем в принципе, больше нам для починки ткани больше ничего не нужно. Так. Сейчас все обыскиваем. Да что ж, все пусто то так. И записочку я там вижу. Сейчас мы до нее дойдем. А, Сдуши себе банку. Ну, 39% это не так уж и плохо. В принципе, мы можем ее сажать и будем вполне себе довольны. 39, это уже, это не так уж и плохо. О, антибиотики. О, наконец-таки антибиотики с неплохим процентом. Потому что в прошлый раз, когда играли за жену, там было все вообще очень плохо. Так, антисептик Тоже хорошая тема. Так, книга. Так. А, это была, значит, не записка, просто бумажка лежит. Так вот. Ветровка. Отлично. Одевай. Нам сейчас нужен просто вот все, все, все, что находим, все, все одеть. Так, обезбол а забираем. Ну, я так понимаю, что больше, большинство всяких таблеток это пойдет не нам, это пойдет начальнику. Если, конечно, начальник не сдохнет раньше. Wonder, if this is any good to eat. Так, это нам не нужно. Так, обыскиваем. Я, сейчас, я насморчу, просто не последнее время замутил. Так. Да что ж такое? Да что ж ничего не дают-то нормального? Я сегодня просто ночью плохо спала, из-за из как раз масморка, из-за всего вот этого, поэтому я немножко такая уставшая, слегка так-то подуставшая. А у нас ботинки есть какие-нибудь? что у нас с ботинками? А у нас нормальный ботинок. это, это мне... Но хотя, они кожаные, их можно подрать на кожу. Правильно же ведь? Что опять за музыка такая? Ш что пошло? что что что что, что не так? Все так жить? Так. А! Кто здесь? Опять! Молли? алло? Uh, алло? Кто ты, черт возьми? Я могу спросить question. тебя о том же. Не выделайте. Кто ты? I'm... Я... Yeah. Да никто. Просто пилот-частник. Uh... Меня зовут... Uh... You Забыл свое имя? Меня зовут Маккензи. Ясно. Right. Yes.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 Послушай-ка, мистер Маккензи, скоро тебе предстоит решить на чьей-то стороне в этой маленькой шахматной партии, ведь ситуация патовая. Я ничего не знаю ни о какой ситуациях, ни о каких ситуациях, и я не собираюсь выбирать стороны. Я на своей стороне. Что ж, это хотя бы честно. Уже кое-что. И где ты что ты хочешь? О-о-о, ответ был чертовски there. длинный. Right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 Слушай, почему тебе не сказать, где ты? Может, я смогу помочь тебе? <laughs> помочь мне? Блин, ты, ты даже не пом пом себе помочь не можешь. One, Это ты срываешь the the план заключенным. Может и maybe я. А может и не я? В любом случае, я you. тебе не скажу. Know, Откуда мне знать, что ты, ты не донор? один из ребят-донора? И не пытаешься заманить меня в ловушку. Donor. Донор. Значит, ты о нем знаешь? Блин, да, чинись ты, Все дело в доноре. Разве ты не понимаешь? Без меня этот тублюдок уже перестал бы гнить в своей одиночной камере. Этот больной псих уже был бы... Выбр выбр выбрался и разгулив по этому материку. Говорят, здесь не так уж и плохо. Летом. Береги себя, мистер Маккензи. Мне кажется, волки сильно проголодались. Я постараюсь. <как> well, да уж Это было странно Это молит что ли, наши? Или нет? Или да? Или нет? Так, ну-ка Ну, голос похож на моли. Кто фиг его знает Вдруг там кто-нибудь другой Другой еще И у Маккензи будет своя псих психованная баба теперь Вторая. That'll come in handy. О. О. О, набираем, набираем, набираем. О. Так. Записка. Доктор Чайлдс.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 Надо куда-то идти гулять, гулять, гулять. А я, кстати, ключ от тюремных ворот. Ура! Я смогу выйти отсюда! Это же просто прекрасно, замечательно. Так, ну тут у нас уже получается все. Мы больше ничего найти. А, вот еще одна записка. А, записка черного камня, опоздавших работников. Внимание! Начальникам красной смены. Копия. Доктор Чайлдс. Не могу. Мерхи. Мерфи в очередной раз опаздывает на смены. Это уже шестой раз за месяц. Похоже, никто не знает, где он. Ясно только, что он низ в своем грузовичке, а где-то за территорией. Учитывая нехватку персонала, начальник тюрьмы не готов официально уволить Мерфи, поэтому мы ставим в копии еще и доктора. На случай, если Мерфи потребуется медицинская или психологическая помощь, то сначала надо его найти. Последний раз его видели, когда он опускался вниз по реке у перекрытого моста к югу от тюрьмы. Мы все знаем, что изоляция делает здесь с людьми, но такова наша работа. Администрация черного камня. Забираем. Так, ну это нам, да, искать в любом случае этого мерфи. Походу придется, или как его там. Так, это мы уже все обыскали, все осмотрели. То есть куча таблеток обезбола а нам брать было не обязательно или обязательно, я так и не поняла. Так, ладно, открываем дверь. Так. О! Замечательно. Спальный мешок. Так, это у нас не обыскивается. Так, дверь закрываем. Эм, волчары ходят, да? Так, от тюремных ворот у нас ключ. А тут что? Кстати... Кстати, о птичках. Тут же что-то есть интересно. Так, Палку мы возьмем. Деревянные спички, это не надо все. Пока не надо, пока нормально. Ну, то есть мы вот тут вот выйти не можем, да? А вот мы войти можем теперь. На, да, смотрите, теперь мы тут можем войти. А а вот тут до сих пор нет. А вот тут вот, тут. Вот. Зашибись, блин, закрыто! А? Прикольно. У нас вроде бы ключик есть жить какой-то. Там нам, нам куда нужно? Слухи черного... О, а еще слухи пошли. Тоска черного камня. Найдите тюремную грузовик и медикаменты. Сотрудник не вышел на работу и пропал без вести. Слухи черного камня. Тут как бы чувак лежит. Окей. Сходим туда по-любасу, по посмотрим, что есть, что, что есть куда. Так, тут опять где-то волки ходят, да. А, с другой стороны, стоп. Волки где-то там. Блин. Козлина. А у меня оружия так и нету. А я же закрывал эту дверь, нет? Разве? Так. В смысле? А, ну это мне... А, какая отсюда? А. Тихо, тут главное не бегать. И пошли. Аккуратненько вот так вот пойдем. Пошли, пошли, пошли. Так, давайте на всякий случай возьмем фаер. Блин, у меня последний остался один, единственный. Все, проходим вот тут, уходим. Все, тихо, аккуратненько сваливаем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, то тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ну да, холодно. Но я, прости, Маккензи, ничего с этим сделать не могу. К сожалению, деваться нам некуда. Тут сейчас главное не бегать, потому что я. Это вот тюрьма, окруженная, окруженная волками. Да -мо! Как отсюда выйти-то, мать вашу? Это реально вообще, нет? Алло! What the fuck? Я что за слегка не это, не понимаю, куда мне идти. Как бы выйти я вышла. Can't feel my feet. Не чувствую стопу. Ну, то есть у нас появился ключ, мы должны открыть какую-то, по идее, да, получается, дверь. Ну, такой уголок дебильный. Ладно. О. О, дыра в стене. Так, вот эти твари ходят там, гуляют. Ага, дыра -то в стене, а пройти-то мы не можем. Все прекрасно, все, все, все же так сделано, прям так великолепно. Не обойти, не объехать, блин. Что там внутри? Ну куда мы? закрывает Закрывай за собой нафиг двери. Чтобы эти твари за мной не бегали. Так, и где я? Да ч, правда одна холодно Так. Ну сейчас исследуем тюрьму. Я, конечно, вряд ли что-либо запомню тут, куда что идти. Мы ни в одну из казарм вот тут войти не можем, да? Да. Походу, пьесы да. Столько строений, столько всего, и я туда попасть никуда не могу. Замечательно, я в восторге. Так, где я нахожусь? И вот тут я никуда и пройти не могу, да? И здесь я никуда пройти не могу. Так, а тут? Хер там плавал. Ошибись. Прикол. Я куда-то зашла, а как выбраться отсюда? Ну, пипец. Замечательно. То есть тут никак не пройти. Угу. Кстати, воно довольно быстро восстанавливается. Это, это все замечательно и прикольно. Блин, меня прям бесит, что тут нигде нельзя никак пройти, не выйти, ничего. Тут тоже ничего не открывается, блин. Прям бесит! Реально бесит. Там нигде не пролезть, тоже ничего. Там сломанная лестница, все дела. Вот тут тоже никак не пройти. Закрыто. Блин, тварь! А -а -а! Не подходи! Где он? Иди в жопу! Уйди, уйди отсюда! Пошёл вон, блин, а у меня ни ножа ничего нету. Тут тварь даже пройти некуда. Как тварь! скотина падла блин и как Сюда. ну мне ж тут никак не вылезти отсюда блин отстой а -а -а! и, и как, как мне жить с этим тут же нигде никаких проходов тут никуда не, нельзя не ни пролезть не ни влезть ничего Никаких тебе зданий, никаких тебе ничего. Да -да -да. Пошел он. Да-да-да, пищи. Убегает, убегает, убегает. Хорошо, замечательно. Давай-давай, вали-вали. Так, пока он там пищит и, и, и убегает, надо нам тоже это... да да, -да пойди, господи. Идите в жопу. Так, что у нас тут? А... Я ни слова не понимаю. Ну и посрать. А тут мы сможем как-то выйти? Я тебя зажгу сейчас. Где отсюда выход были? Как отсюда выйти? Так, ну тут меня уже сыграли, это я помню, это я все-все-все, да, помню. Помню, so помню. А мы вот тут можем life. открыть? Нет, что, не можем открыть, что, ничего нигде не открывается. Так. Что мы можем эти, этим ключом открыть? А -а -а -а, тварь, лохмат. Да ничего, ничего с тобой не случится, успокойся, все, все, все нормально. Ладно, пошли наверх. Поход других вариантов вообще нету. Вот тут мы никак спуститься не не сможем. Да, успокойся ты, Мороз, Мороз у него. Так. Тут тоже ничего не открывается. Ничего никак. Ну, полезли па -па -па -па. Ладно. Да что, и спрыгнуть не сможешь. А -а -а -а -а! Маккензи. Маккензи. Маккензи, ты моя радость. Маккензи, твою мать с тобой вообще существовать, а? Объясни, пожалуйста. Так, ладно. Это у нас не открывается. Это мы по мосту вот сюда вот как раз заходим, да? Но это у нас не открывается отсюда. Малин. So и как? Как отсюда выбраться? Да? И вот это у нас не открывается. Зато вот это открывается. Прикольно. Замечательно. Только толку-то от этого? Нам нужно откуда-то отсюда выходить. Ну, то что как бы как вот тут вот обойдем. Ну, во-первых, вот тут обойти никак... А, хотя вот тут вроде бы дорожка вырисовывается, нет? Можем, конечно, попробовать, но я очень сильно сомневаюсь. Да иди ты в жопу! Где этот тварь-то? Все, уйди в жопу. О, а труп чей-то. Бери. О, от тюремного шкафчика, значит там возможно будет какое-нибудь оружие Пошел вон! Пошел вон, говорю Пошел вон Вот Все, хорошо, испугался, убежал, замечательно А тюремного шкафчика номер два Так, это нам не считается, нам вон туда да зайди, ты, господи, эти камни, аааа! Так, где тут проход? Блин. А, во-во-во, вон, вижу-вижу-вижу-вижу. Всё, заходим-заходим, закрываем дверь, все Иди в жопу! Так, я очень надеюсь, что там будет ствол. Вот-вот прям очень надеюсь. А я не помню где? Вот тут-туда, вот, да? Вот тут-вот-вот. Вот, вот. Так, это уже нам не нужно, но в любом случае уже все, сдохло. Так, а тюремного а шкафчика номер два, да, это вот это. Давай! Пожалуйста, пусть это будет там, я не знаю, ружье какое-нибудь. А патроны для ружья. Штаны. Ого! Да, детка. Шинель, шинель, шинель, шинель. О, божечки, кошечки, шинель, шинель, шинель, шинель. Носить. Прекрасно. Великолепно. о шины. Все, Маккензи, больше ты не мерзнешь. О. Так. Значит, одного мы нашли. Мертвого. Ну, он нам дал красный факел. Я не знаю, насколько нам будет помогать красный факел. Жено. Плохо? Плохо. Мы, кстати, можем развести себе костер. Так, а откуда, откуда я шла? Да, откуда-то оттуда. От а, c 2 Так. Теперь, теперь потихонечку выруливаем отсюда. Главное не бежать. Главное не бежать. Если ты не бежишь, они тебя не видят, не слышат и Ой, не игнорируют. Я so да, замокнет уже своим. Холодно тебе, не холодно. Так, сейчас аккуратненько вот тут вот будем проходить. Она первый труп. Надо еще найти. Я бы с радостью открывал бы все шкафчики вот эти вот. И сейф бы открыла. С удовольствием. С преогромнейшим удовольствием. Но тут, по-моему, нигде нельзя пройти. Да. Тут, по-моему, жопа. Тут никуда отсюда не выйти. С этой стороны никуда. Тут, по-моему, вариантов нету. Мы же ведь об обходили это все дело. Так ведь? Ну-ка, если тут попробовать пробраться как-нибудь. Вдруг что-нибудь получится? Тоже это лонг-дак, они любят там это как-нибудь запрятать в проходик. Но нет. Походу нет. То есть центральные ворота, они, по идее, где-то здесь. Правильно? Да, потому что вот тут вот вот, пожалуйста, вам мост, и раз, чувак, два чувак. Ой, блин. Ещ и жрать ему хочется. Ну, надо да, как-то сейчас найтись, собраться. Тихо, тихо, тихо. Тихо. А вот этот вот волчара своего оленя, пускай он его жрет. Давай, проходи, проходи, -мо! Так, жрет олени, пускай он его жрет, а мы вот и потихонечку вот тут пройдем так тихо, тихо мимо. Всё, всё, всё, всё, всё. Не отвлекайся, кушай, кушай, кушай, кушай, кушай. Все хорошо. Отсюда нет. Так, нужно найти, откуда ключ центральные ворота где они блять вот эти вот да получается у нас центральные ворота не живет сюда или как или где или что а вот да ну давай открываем замечательно наконец-таки мы нашли эти гребаные центральные ворота Ой, как тут много всего. Ой, как тут много всего. Ну-ка, давай-ка. О, кофе кофеечка, это хорошо. Паречки хорошо. Бывки контейнер. Сейчас тут Ой, чипсы. Food. Не надо спичек. Записка. Тема. Продовольственные пай... ä, пайки. Нам нужны добровольцы, чтобы разобраться со свалившимися на нас пайками. Сегодня вечером в Казамарах мы с, пов с поваром займемся их распаковкой. Если попадется что-то путное, то сможем оставить себе. Приходи к семье, если хочешь, Хоуи. Вот это вот интересная тема. Ох, как хорошо. Ой, oh, еще записка. Записка черного камня. Крайне агрессивный волк. Внимание, служащему персоналу. К жутким морозам добавилась новая проблема. Мы получили несколько сообщений о том необычном волке, с, которого, с которым встречались в прошлом году. Похоже, он вернулся. Мы надеялись, что он умер далеко отсюда, но свидетельства его агрессивного поведения anything, говорят об обратном. Дабы разобраться, имеем ли мы дело с одним волком или целой стаей, мы пригласили местного эколога, чтобы он провел... Исследование дал нам ответы. Ну а пока соблюдайте повышенную осторожность, выходя за территорию, и не отходить далеко от своих транспортных средств во время поездок. Д. -д Гордон, начальник с а, синей смены. <кхе> забираем. А, это тоже мы забираем. Все замечательно. Много всякого. Опачки! Вот это нам повезло. Сигнальный пистолет, это всегда хорошо. Записка. Служебная записка. Во время последнего обыска мы обнаружили новые контрабандные хлопушки. Неплохая работа, учитывая обстоятельства. Может, они помогут нам отгонять волков? эти штуки чертовски громкие. Так что не поджигайте их просто так. К. Так, забираем. Кленовый сироп. Добавка к пище. То есть ты будешь ее так выпивать. Так, патроны для револьвера замечательно. Well, well, well. Ловушка. Так, пакельная ракета Замечательная. И ч, и все? Все, все, все. Эх! А так хорошо все начиналось. А! Куда? Стой! Я хотела этой самой себе костер разжечь, поесть, немножечко отдохнуть, все дела. Я, я можно обратно? А? Можно я обратно чуть-чуть? Я сижу, почилю тут слегка. Как это новое модное слово. Почилить. Так, закрой дверь. Так. Разжигаем костер. Давайте наберем дров. Пока у нас место до дохерище, мы можем себе это позволить. Так, все. Разжигаем костер. Интересно, а мы можем попробовать лупы. Шансы на успех 0%. Хорошо. Хорошо, мне это нравится. Горючее, масло на упорах. А, ни одного. Ладно, давай. Так, шансом спек 55 палять. 55 процентов. Он будет несколько суток пытаться развести этот костер несчастный. Вот я его знаю этого Маккензи. У него сейчас не получится стопудово. Да ты что? Да ты что? Да ты что? Маккензи, ты меня удивляешь. С первого раза дорожечка стрда что-то, что, -то, что -то ты делаешь? Воу-воу-воу-воу-воу. Давайте вот книгу как раз добавим. Угля я нет, нет, не дам. Давайте вот. Кедровые дрова. Так. И сейчас давайте приготовим что-нибудь. Ну, во-первых. Насколько сильно мы устали? Нормально. Готовить. Мы можем приготовить себе, кстати, вот чашечку кофе. А еще... Тихо, тихо, тихо, подожди. Да Под, подожди ты. Ладно, мы, короче, поставили чашку кофе, а сами сожрем чего-нибудь, чего-нибудь. А, вот шоколадку мы можем сожрать. А, мы можем чипсы сожрать. Мы можем выпить сгущенку. А, подож... ну давайте подождем до готовности. И выпиваем. Выпиваем. И дальше выпиваем еще сгущенку. А, у нас открывашка есть, поэтому он должен быстренько открыть все это и сожрать. Ну, блин, самое главное, что он кленовый сироп может а... взять и выпить так просто. Взял и выпил. Всё, у нас есть бонусы, все бонусы, которые только нужно, можно, нужно и необходимо для нас. У нас есть, кстати, оружие, наконец-таки надо его перезарядить. Потому что я тебя знаю, сейчас начнется. О, записка. Поступили сообщения, что в прошлом месяце из тюрьмы «Черный камень» сбежало пятеро осужденных, отбывающих там пожизненное заключение. Власти узнали о побеге из записки, которую обнародовала объединенная группа СМИ, ведущих расследование в канадских исправительных учреждениях. Из пятерых беглецов один вернулся сам, одного нашли мертвым во время погони, а трое пропали без вести. Как сказано в записке, официальные представители тюрьмы были уверены, что трое пропавших также погибли, пытаясь перебраться через окрестности печально известной тюрьмы. А так вот. Так, забираем. То есть у нас где-то еще труп, трупы ходят. Так, ну, отогревайся, давай, давай, давай, давай, отогревайся. Отогревайся уже быстрее, уже как-нибудь. Ну, давайте мы еще приготовим что-нибудь. А давайте мы воды натопим. А зачем нам воду топить? Чашка кофе, сто процентов. Ну, давайте... Чашку кофе приготовим, еще одну. Все, выпиваем. И погнали. Все, погнали, погнали, погнали, погнали. Все, уходим. Мы вроде бы отогрелись, поели, сыты, довольны, теплее, все замечательно. Конечно, одежду было бы неплохо починить. Ну, я сейчас еще слегка побоюсь того, что. Тут бродит волки. Много волков. Бродит, бродит волки. И если я побегу, это будет жопа. Ну, вот мы хотя бы правильно идем. Наконец-таки. Я определился, правда. Там твои твари, я их прям слышу. Ну, в принципе, это олень. Так, ну, нам, кстати, я его не отказался поохотиться на, на лося. Мне, мне кажется, ли там кто-то лежит под деревом. Такое чувство, будто там труп какой-то. Но нет, это ветка, это всего лишь ветка. Ну Как обычно, мне что-то кажется, я иду проверять. И это какая-нибудь веточка. Веточка или камушек лежит. Все как обычно, ни ничего удивительного. Так, мы выбрались из тюрьмы, и это, слава богу. Надо где-нибудь раздобыть оружие. Лопушки, я так понимаю, вот то, что вот мы набрали, это вот чисто отгонять волков. То есть это не убивать ничего такого, а тупо отгонять. Пугать их. Я бы на самом деле, да, набрала бы где-нибудь оружие какого-нибудь. И поохотилась бы на лося. Потому что вот от лося шкура мы можем собрать мешочек. Так, ткань берем. Мы можем... О, оружие на патрон. А, можем собрать шкуру. Эксцент. Есть! много Какая падла Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, нет, сука Они что-то такие быстрые, блин, я даже прицелиться не успеваю Да ну нахер. Вари. Говнюки, уроды. Так, я отсюда все взяла? Да ладно, давайте попытка. Еще одна попытка. Нам уже по хорошему пора потихонечку заканчивать, закругляться уже. Потому что, как я говорила вначале, я такая, если слегка такая. Вот. И я хочу убить лося. Чтобы сделать себе сумку. И таскать-то себе кучу всякого говна. А лучше даже две сумки. А я не знаю, можно ли носить две сумки. Прям две сумки. Это же было прям офигительно. Я слышу тебя, сволочь лохматая! А из оленя, кажется, делается. А, эти самые штаны. Так. Из зайцев у нас делается шапки-перчатки. Ч, еще, еще? Так, вот наше вот ружье. Ну, сейчас тогда добегаем до ружья, садимся в машину, и на этом, я так думаю, закругляемся, потому что меня вот тут уже со всех сторон начинают атаковать, уже и писать, и звонить. Что-то всякое трешательно происходит. Личная жизнь рвется! я вот прорывается. Так, сейчас убираем ствол на всякий кучи, чтобы он не стрелял в машину, а то я знаю этого Маккенди, он может. Так, хватаем ружье, садимся в машину. Все! Что-то тяжело. Нормально, нормально. Все, огромное спасибо всем, кто был со мной, кто смотрел меня. Э, Ставляйте комментарии, ставьте лайки. Э, все ссылочки будут в описании под видео. И всем огромное спасибо. Всем пока-пока.